Сейчас у нас последняя часть, я надеюсь, решения задачи D13. Мы с помощью теоремы Карно находим выражение для угловых ударных скоростей. То есть омега-1 мы нашли, это у нас омега в точке D. Но у нас расхождение и с нашим ответом, который мы получили с помощью теоремы общих теорем динамики, вот оно у нас, у нас здесь где оно, вот коэффициент, у нас здесь вот коэффициент 2 третьих, а здесь у нас коэффициент какой? 8 третьих. То есть ошибка арифметическая. Давайте ее искать. Соответственно. Неприятная часть решения. Задачи как-то всегда хочется решить сразу, но был постоянно встречающаяся. Ну вот у нас теорема. Вот мы ее решаем. Вот раз, раз, раз, раз. Это mv квадрат. Это мы поставили омега 1r. Это у нас и c мы даже еще не заменили. Вот омега 1 квадрат пополам вынесли. А вот, собственно говоря, ошибка. Уже раз. Мы омега пополам вынесли, поэтому здесь осталось это. Тут что у нас? Соответственно, mr квадрат пополам и двойку мы уже вынесли. Вот она ошибка. Здесь, соответственно, будет вторая ошибка. Это будет, соответственно... 2 вторых, 3 вторых. Это будет соответственно сколько у нас? Давайте давайте ошибемся еще раз. Это будет 1 и 1, это будет 3 вторых. Здесь будет 3 четвертых. Это раз ошибка. Дальше что у нас? Дельта t. Теорему применяем в общем случае. Минус общей за скобкой, Вот он. Минус М пополам это x Разница по x это разница по y Разница по x у нас равна с минусом. Правильно, с минусом. Минус V1. R минус H при нашем направлении. Минус V. Минус V. Правильно. Минус... Стоп. Минус V. А проекция в начальный момент здесь минус-минус. Здесь, значит... Здесь тогда плюс, что ли, выходит? Да. Минус-минус. Вот 2 ошибка. Здесь у нас что будет? V1R минус С квадрате, плюс R квадрат на 4 и C. Вот это И пополам на V квадрат. Вот оно, И пополам, m 1 R квадрат на V омега квадрат. Вот оно, Омега квадрат, все правильно. Здесь у нас что будет? Плюс, соответственно, подождите, подождите так, минус минус, минус минус, минус плюс. Это будет соответственно чему? 3 четвертых минус м в квадрат пополам равняется минус m. Вот это r 4 так минус от это пополам. Минус m пополам это у нас будет омега-1. Соответственно, плюс. Плюс 2M1... Это у нас равняется... Плюс, плюс. Здесь у нас... Плюс, плюс. Правильно, правильно. Это у нас тоже правильно. Это у нас 3 четвертых. Плюс... Это что было? Вот это... MR квадрат. Плюс MR квадрат на 4. Минус это я какое омега-1 вот это выносил? Да? Минус m пополам омега-1 квадрат. Минус mr квадрат, то есть вот это m пополам. Подождите, что я выносил здесь? Mr квадрат омега. МР квадрат омега. То есть вот это. Значит, минус m пополам. Mr квадрат. Пополам. Со знаком каким плюс-плюс? Здесь минус. Значит, сюда пошел с каким с плюсом. Правильно? Перешел на эту сторону с плюсом. Так, так. Теперь что у нас происходит здесь? Три четвертых плюс 1 четвертая плюс одна. Это будет плюс 2 четвертых, это 6 четвертых. 6 четвертых это у нас, ну или 3 вторых, 3 вторых. Хорошо, здесь у нас что получается? Плюс, плюс, плюс, плюс. А здесь плюс остается плюс, и соответственно это будет тоже плюс. Плюс. Здесь у нас, соответственно, ну тоже, правда, плюс получился. Плюс, плюс. Это все исправило. Здесь, соответственно, 2 третьих. Ну, вот мы нашли ошибки в вычислениях. Все правильно. То есть, мы проверили с помощью теоремы Карно Вот эти были у нас ошибки вот здесь, при выводе формулы М. И здесь, соответственно, при написании проекции. То есть, вот в теореме Vx минус Vx я начальную проекцию я забыл что у нас начальная проекция вот она когда скорость так направлена оси x вот сюда проекция тоже со знаком минус берется вот эта ошибка то есть вот эти ошибки мы исправили все правильно теперь что нам осталось сделать нам осталось только ударное применить теорему корну все то же самое только для какой ситуации для э, четвертой ситуации то есть для э, то есть удара в точке f то есть в точке f у нас что происходило вот это Движение вот опять вот движение по горизонтали с какой-то скоростью V3, по-моему, сменилось на вот это движение V4V3. По-моему, так мы обозначали да, в наших обозначениях. Это удар в точке F. Соответственно, все то же самое я что делаю. Т4 отнимаю Т3 и сравниваю это с теоремой Карно о потере энергии. То есть вычисляю дельта ΔT с помощью... Вот, Определение изменения энергии и сравниваю с теоремой Карно. Что, то есть, все то же самое, что я делал вот здесь. Но теперь для этого случая. При этом опять я направляю оси Х вот так и вот так, ось Х и ось y. Здесь это у меня угол Альфа был. Соответственно, все эти углы у меня тоже будут углы Альфа. Вот это угол Альфа. Будет это перпендикулярно этому, это перпендикулярно этому. Значит, это тоже будет угол альфа. Но, в принципе, мы эти вычисления уже проводили. Поэтому, что мы можем записать? Мы можем записать теперь Т3, начальная энергия кинетическая. Она вот эта. То есть, вот эта ситуация. Она у нас чему была равна? Она была равна... О. Значит, В 3 квадрат пополам плюс И c омега 3 квадрат Ой, пополам. В3, я напоминаю, у меня было равно В2. Омега-3 равняется Омега-2. То есть, все вот эти формулы, которые у меня были вычислены, где у меня В3. В3 равняется В2. Омега-3 равняется Омега-2. То есть, вот эти формулы. Для Омега-2 квадрат и соответственно, для ну и для V2 тоже. V2 это... Э, вот, V2 равняется омега-2 умножить на R. То есть, заменяя вот все эти, производя выкладки, что мы можем написать? То есть, M пополам омега-2 R квадрат плюс... И C, это МР квадрат пополам. Ну, здесь, соответственно, на 4 вот эту двойку умножить на омега-2 в квадрате. Омега-2 в квадрате, я напоминаю у меня, то есть, если я вынесу за скобку, здесь... А зачем мне, собственно говоря, нужно омега-2? Как я выразил В4? Через что я выражал? Давайте, мы должны найти В4. В4, да, я через омега-2. Вот на омега-2 и остановимся. То есть не будем заменять на омега-1. И теперь все то же самое мы напишем для Т4. Т4 это у нас что такое будет? Т4 это будет, соответственно, М пополам В4 в квадрате плюс ИС пополам омега-4 в квадрате. Или m пополам омега 4 квадрат r квадрат плюс mr квадрат на 4 омега 4 в квадрате. Соответственно, это минус это. Мы можем теперь вычислить вот эту часть. Левую часть мы можем вычислить. t4 минус t3. Осталось выразить, что дельта, дельта t. То есть, применить теорему Корно. Давайте я, к сожалению, не успею сейчас выложиться вот во все эти выкладки снова, чтобы 10 12 минут мы вложились, поэтому мы все-таки еще один фрагмент посмотрим в этой задаче. В следующем фрагменте будем заканчивать.